Всем привет! Сегодня у меня выдача вот этого китайского дерьма. Сейчас очередному лоху их впарим. Я не знаю, ребят, делать. Я не знаю, что происходит с Бобби. Ни одного слова еще не сказал. Бобби, это что такое? Эй, жена, налей мне пиво и принеси сюда. Могу же я повыпендриваться, пока ее дома нет? Это ты ешь? Да я сам не знаю толком. Думаю, какая-то обертка. Здравствуйте всем. Подскажите, пожалуйста, вот рыбу я кормлю, но им надо пить вообще? Ну, запивать корм, например. Вот. И вам, им вообще воды давать надо. А, здравствуйте. Нет, вы знаете, рыб, рыбы должны да, пить воду, но они должны пить воду утром и вечером а, Ну где-то по 20 грамм, они много не любят, они же так в воде плавают, поэтому отдельно налейте в тарелочку воды Чё, блять, дура что ли в тарелочку воды? Она же растворится с аквариумной водой Их надо с пипеток, блядь, отлавливать и поить Выпить хочешь? Если хочешь, попроси Ощущение, что я что-то потерял. Так, блин. А, да, я только что потерял BMW в потоке, а? Не твою, дорогой? А ты знал, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны? Ну да. Правда? Конечно, то есть, который живет. Блядь, вода. Попадает. Помоги быстрее. Я, построили. Я кровать построила. О, тань, круто. Чем еще 20 лет 21 вообще. было? Давай, как правильно. Перепонная барабанка или перепонная барабанка? Перепонная. Барабанная перепонка. Чего? Подожди. Ты меня, по-моему.. Дожди. Ты меня запутал. Балкон. Балкон. Идешь, идешь, короче, по балкону. И.. Та-та-та! Такое еще не видел. <сíck> <сíck> Нигде. Просто <сíck> можно <сíck> пердеть и смотреть <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> в <окно> с балкона. Прости меня, пожалуйста, я тебе вместо таблеток от поноса положила таблетки от нервов. Как ты? Как-как? Абсолютно спокойно, хоть я посрался. Кайф, да? Вау. Я думал, короче, это этот парашютист, а это оказывается грязно просто... Можно мне с руль сесть? Поехать, пожалуйста. <свы> <свы> Че это урла? Я на дышку доставлю. Да. Не двигайся. Надо на тормоз нажать сначала, потом поставить. Тормоз? Где тут тормоз? Какая? Правая-левая. Так, подожди. Дэшка. И ручник. Поехали. <смех> Какой вопрос обращаетесь? В смысле? Это вы мне звоните? Вам поступил звонок с номера 900? Какой номер 900, девушка, вы мне звоните? В домофон уже второй раз. о чем вы? Я сейчас звоню вам с, со Сбербанка. Девушка, я вы мне звоните в домофон. домофон. Какой Сбербанк? Сбербанк России. Вы мне звоните в домофон. Нет, я сейчас сижу возле телефона, не могу звонить телефон, домофон. Извините, всего доброго. Дедушка Мороз, я тебе открою страшную тайну. Я в тебя уже давно не верю. В детстве я просил, чтобы ты подарил мне железную дорогу. Я же не просил тебя устроить меня на нее работать. Старый ты дурак. Тут можно купить Аджары Гуджу. Кого? Аджары Гуджу. А что это за меня? Хвосты куриные. Куриные? <laughs> да. Хвосты. Мама сказала, иди купи. Так подожди. Так, хворение, куриные хвосты. Надо на блинчики. Да я понял. Ты принес мне игрушку, чтобы я её забирал. Но когда я пытаюсь её забрать, ты сердишься. Блять, какой смысл этой игре, долбанёб? Это и так твоя игрушка. В чем смысл-то вообще происходящего? Посмотрю, ты договорись с ними. Если он согласится, то я гляну. Чё? Чё? А почему? Каждый день, в принципе. Да-да. Ты что, домой ты пришел? Я тебе говорил, домой не приходить. Так, я с подарками. Ты мне цветы принес? Да. Ты цветы, рыбу иди чистить. Ну, ничего себе. Подарочек. Сань. Опять пьяный пришел. А это кто? Смотри, какая обезьяна. В смысле, блин, обезьяна, это собака? Я не с тобой разговариваю. В смысле? Будь здоров. Слава советскому. Здоров. Поддерживаю Ленин, красавчик. Ну давай горячий шоколад, что ли? Я не пойму. У вас какой-то. Я не знаю какой. Молочный давай мне коктейль. Ну, вы перечислили уже три напитка. Какой именно делать? и порландски давай. 32 гривны. О, 32 гривны. У меня нет таких денег. Ну ладно, живи. Спасибо. Yeah. Uh -huh.